Сегодня в программе предназначены «Царствовать». Мы живем в такое время, когда повсюду нас окружают опасности. Мы живем во дне, о которых говорил Павел. Наступят времена тяжкие. Мы живем в эти времена. Люди боятся летать. Я встречаю людей, которые боятся летать, путешествовать, оставаться на месте. На этот мир сошел страх, но ты — Дитя Божье, ты не от мира. Ты в мире, но ты не от мира, ты покрыт. Покрыт много раз в тени крыл его. Покрыт, и я хочу вам сегодня сказать о том, как именно вы покрыты. Итак, когда вы под его крыльями, когда летаете, путешествуете, движетесь, когда вас будет охватывать страх, вспомните эту проповедь. Это будет глубокое учение, поэтому в течение следующих двух часов мы копнем глубоко в Писании. Хочу убедиться вас в том, что вы под защитой. Сначала хочу рассказать вам о скине, и в этой проповеди будет часть рождественской истории. Также хочу показать вам четыре слоя, покрывающие Скинию. Покажите мне рисунок четырех покрывал скиньем. Итак, мы разберем все четыре. Это слои святого места. Параметры всего внешнего двора это не сама скиния. Внешний двор окружает саму скинию. Это палатка скини. Вы видите золотые перекладины, они на самом деле сделаны из дерева и покрыты золотом. Каждая перекладина стоит в серебряном патроне. У меня есть целое учение о том, что вы покрыты золотом. И ваш фундамент серебро. Серебро — это символ искупления. Вы искуплены не с помощью серебра и золота, но драгоценной кровью Христа. Это символ крови Христа. Серебро в Библии — это всегда символ искупления. За серебро выкупали раба из того или иного вида рабства. Но в те времена человек получал свободу, когда за него платили серебряные монеты. То есть это форма бартера, символ обмена. Но серебро также говорит нам о крови Иисуса. Единственная валюта, которую понимают небеса, — это кровь Иисуса. И мы с вами искуплены, мы куплены кровью Христа. Итак, когда-то мы были в пустыне, жили в земле. Земля была сухой, полная терниев, было жарко, вам было сложно найти воду. И, наконец, Бог в Своей милости сказал, «Я не стану больше насаждать вас на земле». Земля проклятая. «Почва проклята, и Бог забрал вас, как бы вы ни сопротивлялись». Вы думали, что если станете верующим, это разрушит вашу жизнь, отберет все веселье, но Бог сказал, «Ты даже не представляешь, как я преображу твою жизнь». И из уродливых полен дерева акации Он превратил вас в прекрасную часть украшения Его дома. Мы — эти золотые перекладины. И Бог сделал так, чтобы наши ноги стояли в этих серебряных патронах. Ваши стопы уже не касаются земли. Земля проклята. Они не касаются земли, где все стало принадлежать дьяволу. И до тех пор, пока не вернется истинный царь, истинный правитель этой земли, дьявол будет продолжать сходить с ума. Но вы не от мира, хотя вы и в мире. Ваши ресурсы приходят не с этой проклятой земли, они приходят с небес. Но все же вы еще на земле, хоть вы и стоите на твердом серебре. Итак, давайте мы посмотрим на саму скинию. Она выглядела очень интересным. Мы посмотрим на нее с восточной стороны. Как же расположены полюса? Вход находится с восточной стороны, не забывайте это. Потому что, когда ты входишь к Богу, ты становишься все ярче и ярче. Восток — это место, где восходит солнце. А теперь расслабьтесь и насладитесь полетом. Итак, вы — небесное творение. И вы живете не с земли на небеса, но с небес на землю. Если вы осознаете свое положение, вы сможете правильно действовать. Вот это скиния. Там виден горящий огонь на жертвеннике. Углы жертвенника указывают нам на крест Иисуса Христа. Здесь приносились жертвы всесожжения. Там также есть священник, возлагающий руки на вашу жертву. Это место, где закалывалась жертва. Итак, полетели. Вы видите вход в святое святых. Там пять колонн. Ворота находятся слева от вас, и вот вы входите через эти ворота, приносите вашу жертву всесожжения. В саму скинию никто, кроме священника, войти не мог, но это было раньше. Сегодня Библия называет нас с вами священниками Богу. Аминь. Итак, мы входим в то место, вы видите место с пятью столпами, это место, куда никто раньше не имел права входить. Но сегодня вы всегда в святом месте. Вы даже можете входить в святое святых, потому что завесы больше нет. Вы внутри скиния. Ну а где же место защиты? Оно опять же внутри скиния. Никто никогда не умер внутри скиния. Об этом говорит нам Писание. И когда вы внутри, вы увидите первый слой покрывала. Во-первых, на самом верху шкура барсука. Вы увидите, как прекрасно эти покрывала иллюстрируют нам Господа Иисуса Христа. Потом идет покрашенное в красный цвет, Шкура овна, потом козья шерсть и уж потом вессон. Итак, что мы увидим, заходя внутрь? Если снять все покрывало и посмотреть вниз, то вы увидите вот что. Святое место состоит из трех компонентов канделябра из семи свечей, то есть минор, стоящий напротив стола для хлебов предложения. И слева, перед входом в святое святых, стоит жертвенник курения. И теперь не существует завесы, отделяющие ранее святое святых. Она разорвалась, когда Иисус умер на кресте. И внутри вы видите ковчег Завета, Божий престол. Также и с нашей жизнью сегодня. Завесы нет. Ее нет. Мы находимся в святом святых. Теперь святое. И святое святых стало одним целым. Когда вы находитесь в святом месте, вы видите весон. И в книге «Исход» 26 главе 1 стихе сказано, скинью же, сделай из десяти покрывал, крученого весона, из голубой, пурпуровой и червуленой шерсти». Раньше был порядок. Голубая, пурпуровая, червленая шерсть и потом вессон. Но впервые в этом месте мы видим, что сначала идет вессон, а потом уже голубой, пурпуровый и червленый. Напомните мне рассказать вам потом, почему. Давайте с вами сейчас войдем в святое место. Итак, вы входите в святое место, вы видите минору, хлеба предложений. Посмотрите наверх. Что вы видите? Давайте вот здесь мы остановимся. Вы видите потолок, первый слой. Он сделан из крученного весона, символизирующего человеческую природу Господа Иисуса Христа. Голубой цвет Евангелия от Иоанна. Слово стало плотью. Червленое. он стал человеком. Разные цвета делают святое место таким прекрасным. И пурпурный цвет символизирует царственную власть Иисусом. Евангелие от Матфея. И Весон это Евангелие от Луки. Он совершенный человек. Обратите внимание, что скиния была сделана из вессона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов, сделай на них искусную работу. У херувимов есть крылья. Посмотрите наверх. Вы видите крылья? Вот что значит «быть в тени крыл его». 90-й Псалом, Псалом защиты: Перьями своими осенит себя и под крыльями Его будешь безопасен. И в следующих стихах сказано, что стрела не поразит тебя, и язва не приблизится к Дому Твоему. Почему? Потому что твой дом уже не там, где этот мир открыт для всякого проклятия, для всех опасностей, ужаса и болезней. Но Библия говорит, что вы находитесь под защитой. Даже когда ты болен, оставайся в святом месте и будешь здоров. Внутри этого места есть новый живой путь. Аминь. Он был открыт нам кровью Иисуса Христа. Вы под Его крыльями. Давайте снова посмотрим на рисунок. И мы видим, что мы под Его крыльями. Псалом 90 был написан уже после того, как была запущена в действие скиния. То есть он указывает на скинию. Посмотрите на скинию снаружи. Это то, что видит мир. Вы видите шкуру барсука. Это первый слой. Первый слой — голубая кожа, не так ли? Это то, что видит мир. Если бы Иисус был здесь, друзья, а он был здесь. Но что видел мир? Они видели обычного человека. Мир не может увидеть красоты Господа Иисуса, Бога, пришедшего во плоти. Знаете, для чего использовались шкуры барсука? Это хороший защитный материал. Им покрывали предметы мебели во время переездов. Потом бараньи шкуры, окрашенные в красный цвет. Все это написано в 26 главе исхода. Сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих, что значит «кожа баранья красная». Использовалась шкура баранов мужского пола. У баранов есть рога. Это символ власти. Рога еще говорят о посвящении и решительном настрое. Поэтому бодать рогами означает «идти на таран». Для чего бараньи шкуры красили в красный цвет? Это указывало на работу креста. Он был весь покрыт кровью. Итак, давайте снова посмотрим все четыре слоя. Под шкурой барсука были бараньи кожи, покрашенные в красный цвет. Это то, что видит глаз Божий. И вы знаете, даже если внимательно взглянуть, то человеку этого красного покрывала не видно. Это то, что видит только Божье око. Бог видит посвящение и решительный настрой Своего Сына. В жертвоприношениях овны использовались, знаете для чего? В качестве овна посвящения. Это 29 глава Исхода. Никто так не мог оценить то, что делал наш овен посвящения, как это мог оценить Отец. Благодарение Богу за нашего Господа Иисуса Христа. Вчера я читал отрывок, в котором Иисус был в Гефсиманском саду, и когда солдаты пришли арестовать Его, Он хотел защитить Своих учеников. Он сделал шаг вперед и спросил, «Кого вы ищете?» «Мне это так понравилось!» Знаете, что еще Библия говорит об этом? Прочитайте 18 главу Иоанна, или, может быть, 17. -ю. В ней сказано, что он поднялся и сделал шаг вперед. Дословно говорится, «Иисус уже зная, все, что с ним будет, вышел». Ох, как это сильно! Он был тем овным, решительно настроенным пойти на крест. Еще один интересный случай с Овном — это история о том, как Авраам привел своего сына Исаака на гору Мориа. Вы помните, что когда Авраам собирался принести своего сына в жертву, ангел Божий остановил его. И Бог проговорил с неба, «Теперь я знаю, что ты боишься меня, потому что ты сына своего не пощадил ради меня». И теперь Бог устроил таким образом, что мы с вами можем сказать Ему, «Теперь я знаю, Боже, что Ты возлюбил меня, потому что Ты Сына Своего Единственного, не пощадил ради меня». И затем, очень интересно, он оглянулся, и на горе Мария он увидел запутавшегося овна. Давайте посмотрим это место в 22 главе «Бытия». И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. И тогда Бог повелел ему принести этого овна в жертву. Итак, это был Овен, запутавшийся рогами. А теперь представьте вместе со мной. Овен сильный. Куст не так силен, как овен. Когда он пытается рогами высвободиться из этого тернового куста, то на его голове получается терновый венец. Иоанна 19,5. «Тогда вышел Иисус в Терновом венце и в Багренице, и сказал им Пилат, вот человек, но все же величественный». Итак, переходим к козии шерсти. Прочитаем в Исходе 26 главе. «И сделай покрывало на козии шерсти, чтобы покрывать скинию». «11 покрывал, сделай таких». У нас было 10 горизонтальных покрывал. И теперь добавилось еще одно покрывало. Потолок святого места сделан из весон. Было 10, покрывал стало 11. И теперь смотрим следующий стих 8. «Длина одного покрывала — 30 локтей, а ширина — 4 локтя». Это одно покрывало. 11 покрывалом — одна мера. Само по себе это уже откровение. Я мог бы проповедовать только на тему одной меры. Ну и далее. Соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 5 и 6 покрывал соединить, получится 11. Я хочу на этом остановиться и поделиться с вами откровением. 5 — это число благодати, 6 — это число человека. Итак, там было 5 и 6 покрывал. Почему так? У всех деталей есть особое значение. Иисус стал человеком полным благодати, чтобы принести нам благодать. И теперь смотрите, это покрывало на козьей шерсти, козьей. Это вам о чем-нибудь говорит? Козлов всегда использовали в качестве жертвы за грех. И теперь позвольте вам кое-что объяснить. Итак, длина — 30 локтей, да? А что это за мера такая, измерения? В те времена измеряли расстояние от локтя до кончика среднего пальца. Итак, представьте эти деревянные перекладины, покрытые золотом. Они символизируют нас с вами. И каждый из этих перекладин высотой в 10 локтей. Потом идет расстояние верхней перегородки, также 10 локтей. И затем последняя перекладина — 10 локтей также. Всего 30. Я прав? Итак, общая длина покрывала из козьей шерсти 30 локтей, что покрывает его первые 30 лет. Это было время подготовки к служению, чтобы стать жертвой за грех. Все верхнее покрытие из козьей шерсти составляет 30 локтей. Его жизнь была скрыта на целых 30 лет. 30 лет он готовил свое тело к тому, чтобы стать жертвой на древе. И вот почему он должен был стать жертвой за грех. И на этой мысли мы будем подытоживать. Последняя часть говорит о потолке святого места. Я хочу подчеркнуть вам, что сейчас мы находимся под последним слоем. После козьей шерсти идет сам весон, не так ли? Если вы посмотрите наверх, то увидите, что вас покрывают крылья. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. Когда вы куда-то идете — едете. Когда вы путешествуете — вы в тени крыл его. И как я говорил вам, что хочу кое-чем поделиться с вами, в случае, если вы забыли, я не забыл, почему же впервые поменялся порядок? Вместо того, чтобы сначала было голубое покрывало, потом красное, пурпуровое, а потом уже весон, Теперь сначала идет вессон. Это первый стих 26 главы исхода. Скинью же сделай из десяти покрывал крученого вессона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. Впервые меняется порядок. А знаете почему? Послушайте, это последний слой наш потолок. Итак, глаз человека видел шкуру барсука, красные барани шкуры. Это то, что видел глаз Божий. Люди не видели их, даже священник не видел. Покрывало из и шерсти — это то, чем Бог сделал Своего Сына на земле. И последний слой — потолок святого святых — это то, кем Бог сделал Своего Сына в небесах. Поэтому сначала идет весь сон. Вы замечали, читая Евангелие, что мы в основном встречаем выражение «Господь Иисус Христос». Но когда мы читаем послание к римлянам, читаем Коринфянам, Ефесинам, то видим там Христа Иисуса, во Христе Иисусе. Потому что когда вы посмотрите наверх, вы увидите Иисуса во славе, но все же это тот же человек. Поэтому он говорит о нем уже не как об Иисусе Христе, а как о Христе Иисусе. Когда вы видите выражение «Христос и Иисус», оно напоминает вам о воскресшем, превознесенном Господе Иисусе на небесах по правую руку Отца. И это потрясающе. Бог говорит, что этот человек, сидящий на небесах, — это вессон. У нас есть человек во славе. Понимаете, что когда он пришел на землю, он пришел, чтобы показать нам, какой Бог. Но сейчас, когда он в небесах, и многие из нас ошибочно полагают, что он там только как Бог. Да, он всегда Бог, конечно. Но Бог желает, чтобы нашим утешением и благословением было осознание того, что на небесах восседает человек во славе. И этот человек представляет нас с вами». Этот человек находится на небесах, и всякий раз, в виде выражения во Христе Иисусе, знаете, оно означает, что то, что истина о том человеке, также истина и о вас. Этот человек в небесах сегодня является вашей истинной идентификацией в глазах Божьих, и поэтому нет ныне никакого осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Что же значит быть во Христе Иисусе? Бог поместил вас в Него, но не только. Также это означает, что этот человек является показателем того, кто вы перед Богом. Может ли этот человек быть осужден? Нет. И вы не можете, потому что он — мера того, как Бог сегодня оценивает вас. Я обращаюсь сегодня к верующим. Бог оценивает вас по Нему. Вы сильны и праведны. Вы принцы и принцессы. Вы новое творение. Вы защищены. Вы под Его крыльями. Халилуя! Халилуя, друзья! Аминь! Все присутствующие на этом месте, и также те, кто смотрит на сейчас, Слово веры так близко к вам, к вашим устам и вашему сердцу. Произнесете ли вы эти слова? Доверитесь ли Христу? Следуйте за мной в молитве. Небесный Отец, благодарю Тебя за все, что для меня на кресте совершил Христос. Спасибо, Отец, за этот драгоценный, неописуемый дар, дар Твоего Сына, моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он понес мои грехи, забрал мое осуждение. Он все совершил до конца на том кресте. Ты воскресил его из мертвых. В небесах сейчас прославленный человек, и он представляет меня сегодня. Я исповедую его. Иисус Христос, мой Господь и мой Спаситель, и я благодарю Тебя, Отец, что Ты всегда видишь меня в Нем». Он дал мне свое определение. Он моя праведность, он моя сила, он моя жизнь. Спасибо. Отец, во имя Иисуса, аминь. Если вы молились этой молитвой, то сейчас вы, Божие дитя. Вас радуйтесь! Древнее вашей жизни прошло, теперь все новое. Церковь, давайте встанем. Хочу благословить вас, прежде чем мы разойдемся. Слава Господу! Отец Небесный, я благодарю тебя за каждого человека, кто меня сейчас слышит. Никто из этих людей, Отец, не знает, что произойдет завтра. Никто не знает, кроме тебя. Отец Небесный. Сейчас, когда я произношу благословение, защиты, ты знаешь отчи те сферы, в которых дьявол, враг, устроил ловушки, терновые кусты, чтобы поймать, навредить и ранить, но ты приготовил путь перед ними, ты выровнял все кривизны. Да благословит Господь вас и ваши семьи благословениями Авраама, и да сохранит вас Господь и оградит и защитит вас и ваших близких. В течение этой недели от всякой опасности, от всякого вреда и болезни, от ужаса, от всех сил тьмы и силы лукавого. Да воссияет Господь лицом Своим на вас, и будет милостив к вам, потому что человек во славе представляет вас. И все благоволение Бога к Нему теперь и на вас. Вы живете под открытыми небесами Божьей милости, где бы ни были вы и ваши близкие на этой неделе, да обратит Господь лицо свое на вас и ваших близких и додарует да вам и вашим семьям его чудесный шалом мир. Во имя Иисуса и весь народ да скажет «Аминь». Да благословит вас Бог! Спасибо, сегодня в программе предназначенный царствовать. Сегодня хочу говорить с вами о благости Божией во всех трех измерениях, особенно в последнем будущем. Но прежде чем начать, давайте побольше узнаем о благодати Божией. В послании Титу сказано «Ибо явилась благодать Божия». Что же такое благодать? Многие люди пытаются дать благодати новое определение. Они говорят, что благодать — это сила от Бога. Нет, благодать нельзя назвать просто силой от Бога. Благодать производит силу Божию. Я многие годы проповедую об этом, но благодать — это не сила, хотя она производит ее. Благодать — это незаслуженная, незаработанная милость от Бога. Мы, со своей стороны, эту благодать не заслуживали, не зарабатывали, но мы получаем ее как незаслуженную милость от Бога. Иисус полон благодати, и Он дает свою благодать, передает нам эту милость, хотя мы, со своей стороны, ее не заслужили. Поэтому запомните, что благодать — это незаслуженная милость. И она имеет три измерения. И явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Когда явилась? Явилась — это прошедшее время когда Божья милость явилась всем человеком. При рождении Иисуса явилась Божья благодать. А что совершила благодать? Спасение — это уж во-первых. По благодати мы спасаемся, это спасительная благодать. А во-вторых, обучающая благодать — это настоящее измерение благодати. Прошедшее измерение, она спасает нас, многие из вас здесь сегодня, потому что вы были спасены благодатью Божией. А чему нас благодать. Она учит нас, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Некоторые люди говорят, что мы должны учить жить благочестиво, праведно, отвергая мирские похоти, но здесь не написано, что мы должны учить. Многие говорят, что это мы должны учить людей, но поверьте, вы не такой хороший учитель, как вам кажется. Не написано, что «вы должны учить», но явилась благодать, обучающая вас. Это измерение настоящего времени. Третье измерение встречается редко, и в последнее время мы вообще не слышим об этом в проповедях, ожидая блаженного упования. Третье измерение благодати касается будущего. Итак, прошедшее «Она принесла спасение», настоящее «обучающее нас», и третье «будущее, ожидая блаженного упования» и явление «славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Речь идет о пришествии Иисуса. Каждый раз, когда говорится о пришествии, о Дне Господнем, о втором пришествии Иисуса, то речь идет об одном и том же. Существует два измерения явления Христа. Одно из них является тайной, которая была открыта апостолу Павлу самим Господом. Второе открыто всем людям. Он вернется, чтобы судить. И зачастую под вторым пришествием подразумевается именно суд. Он вернется как судья. «Тайное пришествие Христа будет только для Его верующих, для Его невесты. Он придет за нами. И мы называем это Вознесением. Мы все вознесемся». Вы знаете, в чем заключается Вознесение? В том, что мы получим окончательный подарок, купленный для нас кровью Иисусом. Вы знаете, что это за окончательный подарок? Это новое тело. Мы можем прочитать об этом в послании к филиппицам. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Если вы не ожидаете Спасителя и Господа Иисуса Христа,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 Поэтому, когда Иисус вернется, чтобы вознести церковь, первое, что Он сделает, это преобразит наши тела. Наше уничиженное тело станет таким, как Его славное тело. Поэтому единственное, чего мы все еще ждем, я имею в виду верующих, это наше новое тело. Даже если нам придется пройти через смерть, хотя Библия для верующих использует не слово «умер», а слово «спит», потому что смерть — не наше будущее, смерть в прошлом. Поэтому одна из причин, почему пришел Иисус, — это чтобы победить смерть, воскреснуть из мертвых прославцы Его. Это ваше новое тело. Аминь. 1 Коринфянам, 15 глава. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вы струбит, и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся». Он пишет верующим. Все верующие вознесутся и изменятся. Мы должны понимать одну вещь. Спасение вашего духа не зависит от вашего послушания и верности. Что заставляет вас думать, что спасение вашего тела зависит от вашего послушания? Все это входит в то, что Иисус совершил для нас Своей смертью на кресте. Мы просто получаем наше окончательное наследие, наше тело. Библия говорит «при последней трубе, ибо и мертвые воскреснут нетленными». Не нужно думать, что они в могиле или кремированы. Радуйтесь, если ваши близкие люди покинули землю прежде вас. Бог способен собрать все их тела по клеточкам, даже если их прах развеян в море. У Бога ничто не утеряно. Он сотворил атомы. Он соединит все частицы в славное тело. Это победа над смертью, которую Иисус приобрел для нас на кресте». И Библия говорит, «Мы изменимся». Мертвые воскреснут, а мы изменимся. «Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление Вы облечетесь в нетлении. Никогда не умрете. Когда тленное облечется в нетлении, смертное сие облечется в бессмертие тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». Поэтому Иисус воскрес из мертвых в теле, дабы показать нам победу над смертью. Смерть! Где твое жало? Где твое жало и победа? Для этого мира все это произойдет в миллисекунду. Мы просто исчезнем. Но для нас все будет словно в замедленном движении. Мы знаем, что будем вознесены, и мы поднимемся на небеса, и тогда будет брошен вызов. Смерть — где твое жало? Ад — где твоя победа? Причина существования смерти заключается в грехе, а сила греха — закон. Поэтому я усердно проповедую благодать потому что сила греха — это закон. На этот стих вообще мало кто проповедует. Итак, вы понимаете, о чем я? Апостол Павел говорит о вознесении в Первом послании фессалоникицам. Он духом святым писал к верующим в Салониках, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Всякий раз, когда в Библии стоит слово «неведение», это значит, что речь идет о том, что нельзя пропустить. Иначе у вас не будет того мира, который должен быть у вас, той радости, уверенности, которую вы должны испытывать. Враг украдет это у вас. Вы со мной, друзья? Если вы не будете знать то, что Бог хочет, чтобы вы знали. «Не хочу оставить вас в неведении». Итак, он пишет братьям, верующим, а не неверующим, об умерших, дабы они не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Кто эти прочие, не имеющие надежды? Люди этого мира, которые без Христа, они скорбят, когда их близкие умирают, как не имеющие надежды. Мы же с вами скорбим по причине временного разделения с нашими близкими, но мы не скорбим, как прочие не имеющие надежды.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 а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Те из вас, кто утверждают, что только верные, те, кто особенно освящен и посвящен, только они взойдут на небо, не верьте этим словам, Тут сказано «мы, оставшиеся в живых». Мы верные Нет. Мы, кто особенно посвящен? Нет. Мы оставшиеся в живых. Все, что нужно, — это остаться в живых. И тогда вы увидите, как мертвые во Христе воскреснут прежде, и затем вы последуете за ними. И вы не будете вознесены прежде умерших, потому что мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы... Оставшиеся в живых, что сверхпосвященные? Нет? Вместе с ними восхищены будем. Здесь стоит слово харпазу, которое означает мы будем забраны наверх. Ранее отцы церкви назвали это словом вознесение. Послушайте, мы будем восхищены. Это слово Господа. В первом послании Фессалоникецам Павел говорит о вере, надежде и любви. В третьем стихе первой главы первого Фессалоники он говорит, «Ваше дело вера и ваш труд любви, и терпения и упования». То есть вера, любовь и надежда. Но вы знаете, о вере сегодня учат, о любви проповедуют, слава Богу. А вот упование… Божественное упование как-то позабыто. Сейчас считается непрактичным проповедовать о Втором пришествии. У людей на это разные мнения. Дьявол так обманул людей, что они больше не проповедуют то, что дает людям надежду. Даже христиане, глядя вперед, не видят блаженное упование. Блаженное упование в переводе с греческого звучит как счастливая надежда. Надежда это всегда будущее, вера же это всегда настоящее. Но знаете, что произошло во втором послании Фессалоникицам? В третьем стихе Павел говорит: возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу. Но он уже не упоминает надежду. Что произошло? что они потеряли надежду. А я скажу вам, что произошло». Люди ожидали Вознесения. Они не знали, когда это произойдет. И сегодня некоторые люди задаются вопросом, «Ну когда же будет Вознесение? Сколько уже можно ждать?» «Ну, пастор, скажи, почему Вознесение? Все никак не происходит. А я скажу, Петр говорит об этом. В последние дни явятся наглые ругатели и будут говорить. Где обещание пришествия Его? Разве это не то, что слышим мы сегодня? Ну и когда будет это второе пришествие? А сколько можно об этом проповедовать? Это наглые ругатели». «Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». И далее Библия говорит,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 Тысяча лет, как один день. Бог создал время, и Он не живет во времени. Мы живем во времени. Бог создал время. Иисус умер две тысячи лет назад. Бог говорит «два дня назад». Итак, почему же Бог задерживает приход Своего Сына? «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее, но долготерпит терпит нас». И обратите внимание, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Знаете, почему он задерживается? Он хочет, чтобы спаслось как можно больше людей. А мы ищем повод приткнуться на то, что он все не приходит, ведь это лишь подтверждает его любовь. Мы посмотрим отрывок из второго послания фессалоникицам. Когда Павел писал им, то упомянул, что вера их растет, любовь умножается, но они потеряли свое упование. И сейчас церковь в том же состоянии. Есть учение вере, есть любовь, но мы как-то вот растеряли надежду. И надежда здесь — это не пассивное ожидание блага в будущем, о котором я много учу. Сейчас речь, Идет о блаженном уповании. Очень часто слово «упование» в Новом Завете указывает на пришествие Господа. «Молим вас, братья, пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Что произошло в первом и втором послании? Народ ожидал пришествия, словно оно вот-вот произойдет. Это не произошло так скоро, но пришествие действительно будет. В день Христов Он вернется, чтобы судить землю. Кто-то скажет, «Ну, я думал, что Вознесение произойдет до того, как Христос придет опять». И эти люди считают, что Христос уже пришел. И сегодня есть те, кто учат, что не стоит ожидать второго пришествия Христа, ведь Он уже пришел. Это претеризм. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, день, когда Христос придет судить землю, это должно произойти после Вознесения Церкви». А они думали, что это уже произошло, и что они оставлены.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 «Ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха». Хм, звучит не слишком ободряюще. Он говорит им не колебаться умом, не смущаться духом ни от слова, ни от послания. Говорит, день тот не придет, доколе не придет прежде отступления. Что ждет церковь? Многие отступят. Поэтому некоторые проповедники любят этот стих, потому что придет отступление. Но слово «отступление» на греческом звучит как «апостасия». Когда в современной церкви кто-то посещал церковь, а потом переставал посещать церковь, его называют «отступником», тем, кто оставил веру. Это отступничество. Итак, здесь стоит греческое существительное «апостасия». И это слово всего дважды употреблено в Новом Завете. Первый раз в 21 главе «Деяний» Там написано «а о тебе, наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея». Иаков говорил Павлу, какие обвинения звучат против него. «Отступление» — здесь это слово «апостасия». «Апо» означает «от», «истаме», отсюда ваше слово «антигистамин». «Истаме» — означает стоять. Антигистамин означает противостоять инфекциям. Истаме стоять, апо и истаме означает удалиться от чего-то, отпасть. Многие из нас думают, что сначала произойдет отступничество, но посмотрим слово «отправление» в Новом Завете. Оно употребляется в значении «вознесение». Давайте снова посмотрим этот стих о вознесении. «Да не обольстит вас никто и никак». Не забывайте, что Павел пытается их ободрить, чтобы они не поколебались умом и духом. Он не хочет их запугать. Он говорит, «Да не обольстит вас никто и никак, потому что день тот не придет, доколе не произойдет сначала отправление». Сначала произойдет отправление, а затем откроется Антихрист. Мы не увидим Антихриста. Он не покажется, пока мы не будем забраны отсюда. Он не сможет открыться, потому что у нас есть власть в небесах. Я верю, что он уже на земле. Я не думаю, что он сейчас на нашем служении. Просто говорю, что думаю, что он уже живет где-то на земле, Антихрист будет тем, кто попытается копировать Христа. Он как бы сын сатаны. Он попытается копировать Христа, и Христос придет опять и осудит его в последний день. Послушайте, если в этом месте вы поставите слово «отправление», доколе не произойдет «отправление», то это станет доброй вестью. Видите? Это добрая весть. Но позвольте закончить вот какой мыслью. Во время «Вечери Господней» Иисус сказал своим ученикам следующее… «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Может быть, вы потеряли близких, но послушайте. Иисус сказал, «Да не смущается сердце ваше, в доме Отца Моего обители много». Я рад, что здесь стоит слово «обитель», а не «хижина». А если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, «Приду опять и возьму вас к себе». Здесь он не говорит о том времени, когда он придет судить землю, но о вознесении. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Друг, если ты здесь сегодня, и ты говоришь, «Пастор, я не знаю всего того, о чем ты сегодня говорил, я не все понимаю, но я знаю, что я чувствую обличение в своем сердце». Я знаю, что это сверхъестественно, я знаю, что это от Бога. Пастор, ты можешь мне сказать, как мне быть частью этого вознесения, как мне участвовать в этом, как мне войти в Божие благословение? Во-первых, дорогой друг, возложи свое упование на Христа. Не надейся на свои силы, не надейся на свое послушание, но уповай только на Христа. Бог послал своего Сына. Он умер на кресте за твои грехи. Он возлюбил тебя, отдал свою жизнь за тебя. И Он говорит себе, что все дело в законченной работе Иисуса. Не в том, что ты должен сделать, а в том, что уже сделано. Если ты войдешь в покой того, что уже сделано Иисусом, то получишь спасение. Если я говорю о тебе, молись сейчас вместе со мной. Давайте вместе скажем эти замечательные слова. «Небесный Отец, я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, Который умер на кресте за все мои грехи, Принял наказание вместо меня, Воскрес из мертвых для моего оправдания. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель, Сейчас и во вовеки. Спасибо, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Друзья, если вы молились этой молитвой, то где бы вы сейчас ни находились? В своем доме, в номере гостиницы, в церкви Далласа? Уверяю вас, друзья, сейчас вы новое творение. Древнее прошло. Если вознесение произойдет сегодня, на следующей неделе, на следующий год, то, уверяю вас, вы будете вознесены. Вы будете одним из тех, кто останется в живых. Давайте встанем. Хочу помолиться об этой неделе, чтобы вы могли испытать на себе Божью благость, благоволение и защиту. «На предстоящей неделе да благословит вас Господь благословениями Авраама, благословениями Второзакония 28 главы, да высияет Господь лицом своим на вас, и да помилует вас, и да сохранит Господь вас и ваших близких на предстоящей неделе от всякой опасности, всякого вреда, от всякой болезни и несчастного случая, от всякой трагедии. Сам Господь да оградит вас от всякого зла, да обратит Господь лицо свое на вас и на ваших близких, и да дарует вам и вашим близким свой прекрасный шалом во имя Иисуса. И весь народ да скажет «Аминь». «Слава Господу! Да благословит вас Бог!»